Привет, на связи Морусов Алексей Не буду долго рассусоливать э -э Записываю видео Рассказать вам классную тему Которую я нашел Я этой темой зарабатываю Каждый год перед новым годом В этом году я нашел Крутую партнерку э -э И которая Я вчера ее буквально запустил И она за несколько часов Мне принесла больше 1000 рублей Дохода Это просто круто я работал с другой партнеркой несколько лет подряд. И в этом году я тестировал, тестировал, трафик на нее лил, но результаты очень маленькие были. Я начал искать другую партнерку, нашел. Она буквально запустилась 26 ноября, я ее нашел 27. Прям так удачно получилось. И сейчас мы перейдем за компьютер, я покажу результаты. Вот сегодня уже второй день идет, И за сегодня уже заработал... Больше 1260 вроде рублей. Но я вам покажу, сейчас перейдем. В общем, кто хочет заработать, принимайте решение. Я записал курс, ну я его прямо сейчас записываю. Как я привлек трафик, какой трафик лучше работает и какой трафик принес мне такие результаты. То есть я протестировал различные трафики и вам покажу, какие лучше работают и как их настроить. Все, в этом вся суть. Кто понимает, кто э, решительный, кто готов работать, можете сами на этой партнерке там, пробовать, экспериментировать, трафик лить, э, что у вас получится, я не знаю. Я сделал для вас курс, мини-курс такой, с, по ссылке переходите, его покупаете, настраиваете рекламу, настраиваете трафик и зарабатываете деньги. Время – деньги. Осталось да, уже на днях декабрь. И уже в ноябре у меня такие результаты пошли. В декабре будут просто бешеные результаты. Вы понимаете, да, что чем ближе Новый год, ажиотаж, все будут искать подарки. В общем, просто берите и делайте. Сейчас переходим за компьютер, покажу результаты. Ну вот перебрались за компьютер. Смотрите, пока я записывал вам вот этот короткий ролик, я заработал еще, еще одна продажа сделалась. То есть уже 1440 за сегодня заработал. Давайте обновим страницу. Сразу скажу, что вложения нужны, желательны. Вот я заработал до 1440, на э, трафик я потратил 60 рублей. То есть Вычитаем, ну, ну пусть грубо 1300 в плюсе. Вот такие вложения. Вложить 60 рублей, получить 1300. Готовы? Тогда действуйте. Смотрите видео дальше. Вот, в общем, я вчера запустил э, уже вечером, уже после 7 вечера. И то есть э, и заработал за вечер вот 1080. Сегодня, сейчас вот только 3 часа дня. Уже заработано 1440. Это просто круто, классно. Я в отметаде вот этом Многие его знают. Я пробовал, тут что только не пробовал, раньше продавать. Так, были маленькие продажи. И, в общем, я забрасывал его. И тут вот нашел эту партнерскую программу. Партнерская программа у нас вот это. Покажу вам, хотите сами, пробуйте настраивать. Вот, видео Дед Мороз. То есть на нее я настроил трафик. У них 40% они платят и вот такая у нас статистика то есть за сегодня уже за полдня заработано 1440 и сегодня я думаю еще столько же заработается это просто круто все, не буду, как уже говорил, долго рассусоливать кто хочет заработать, действуйте потому что, ну, через неделю уже может быть поздно надо прямо сейчас это брать и настраивать брать и делать и все, и вы заработаете к Новому году. Представьте, ну по 2000 в день тут легко можно. А посреди декабря там вообще будут заказы ручьем лица. Вам просто надо настроить трафик. Я покажу, как это сделать. Как я настроил, какой лучше работает, какой хуже. Я 4 вида трафика настроил и покажу вам, какой лучше работает. Все. Ссылка в описании, если смотрите на YouTube если на сайте смотрите, все, там кнопка, оформляйте заказ, покупайте и делайте. Все, ничего лишнего, никаких там супер видео этих обзоров не будет, супер видео отзывов там, потому что только вчера я его запустил и заработал, и вот второй день, все. То есть, я тестировал очень много другую партнерку, вот, вот это у меня партнерка, те года я работал на ней, и в этом году она как-то все не работает. Потому что у этой партнерки, у новой которой, у нее крутые фишки. Они дают бесплатно. То есть, там человек может попробовать бесплатно. И он уже потом захочет хоть как купить. Также там добавляются фотографии, добавляются подарки. В общем, круто все. Берите, делайте. Все, опять я затянул очень долго. Ну, вот так вот. Все, всем удачи. Желаю заработать на Новый год как можно больше себе денежек на подарок. Действуйте. Пока.